Эй, hey, всем привет! Ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня мы с вами играем игрушку под названием Mr. Oops Playhouse. Как я помню, недавно ее все обозревали, но я почему-то забыл ее обозреть и вообще в нее поиграть. Так что давайте приступим к этой игре, и думаю, будет интересно, потому что на фоне сидит какой-то заяц, который просто похож как будто наркоман. Э, что с тобой не так? А, приходим в игре, новая игра. Так, прыгать вниз, вверх, прыгать, угу, Shift, бегать Е. Кто букву ОЗЗ назначил как пикап? Кто такой умный человек? Дэдка не так... Ммм, окей. Окей. Наш такой светильник перегорает. Заяц исчезает. Захотелось ему, да. И мам, пап... И начинается наш разговор с того, то что... Так, Head to Parents, надо... Ой-ой-ой-ой-ой... <гас> Ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Ой я, я понял... А, я должен перепрыгивать все эти препятствия. Окей. А это можно ползти, и присесть. Это я, как понимаю, хоррор, который. Давай быстрей, опасность! Я случайно. Окей. Бегать. глаза! Ты смотри. Оп. Да, конечно, в жопу я все понимаю. Вопрос, куда мне надо идти? Как-то странно все это происходит, ладно. Опа. То есть главная задача этой игры просто бегать и избегать этих игрушек. Избегать зайца. Да, нифига себе я шумлю. Мама, папа, вы где? Тоже сам вопрос, где наши родители? А теперь идите и возвращайтесь в свою комнату, то есть, грубо говоря, свою кров. А ну еще отдышка есть. Блять, опасность, опасность! Ни мистер Хоп. Так, Лив... покиньте дом. А как я это сделаю? И куда мне идти? Ну, а, а что я сделал? Ливенхаус. А ч мне делать? А, то есть мне надо вернуться. Если я слышу музыку в своих ушах, сейчас надеюсь, второй еще наушник, то я автоматически должен слушать, где он находится. Сейчас в данный момент он находится с правой стороны. Вот падла, вот не дает мне спокойно уйти. Ой, слава богу. Окей, пока я не понимаю, что происходит. Тихо. Все, давай, давай. топай отсюда, и все хорошо будет. Оп, тихо. Присели и ждем. Просто ждем. Он в наш домик ходит, плюшевый убийца. тайминки конечно. А вопрос, а он может бегать в другие помещения, типа... Что?! Его не было! Он был на первом этаже! Сейчас просто пока сидим, не дергаемся. Вот он сейчас слева будет ходить. Тихо, тихо, все. Отдыхаем, потом бежим. Это мы уже знаем на практике. Так, вот он опять and что the end а лифт что ты значит покинуть дом блять ну сейчас теперь здесь ходить потому что И вот это вот опасность нет там надо покинуть именно вот отсюда дом вопрос просто логически как тут пройти тварь вот какая тварь смотри дает мне спокойно пройти Пройти, если он вот просто. Что он делает сейчас? Смотри, какая падла. Интересная игра, очень суперски интересная игра. Так. Лейвен the house, я понял. Так, надо сейчас продумать тактику. Надо спуститься вниз. То есть, гру грубо говоря, нам, нам надо пройти в нижний этаж. Так, ну у нее проблема такова, у нее очень мало стамина Гуляй, гуляй. Как он, сейчас заметил, как он сейчас заметил меня? Как? Live in the house. Я знаю. Нет, это падал, какая умная. Вот видишь, вот сейчас он, что был, он, мог, он должен сейчас по, по траектории пройти вообще в левую сторону, но он почему-то идет встава. Надо, чтобы он еще что, нафиг ушел. Он там сейчас крышит просто, я понимаю. Он крысы несчастные, блять. Так, надо думать, что делать. Я просто курю, если я направо, он мне сейчас палит. Нифига он не уйдет... Так, это родительский дом А может, здесь что-то можно взять, кстати Э! Родители, ну впустите, пожалуйста Я понимаю, что вы там занимаетесь всякими там грязными делами но пожалуйста, впустите А что значит, печь даун? Ты по... Как ты палишь, блядь! Я ху... Так, я хочу наверх пойти. Нихуя себе, смотри, как ускорился. Так, подожди, мне... Тихо, тихо. Просто пока, просто пока сидим. Никого не трогаем. Тихо. Присели, спрятались. Чего мы сюда пришли? Вопрос вот, второй вот, вот... Сейчас он сюда до коридора, теперь я побежал. Я могу прыгать. И чё? А почему все игрушки разговаривают, мне интересно. Мне за эту ступу спокойно жить не дает. Тихо. Просто сейчас сидим, никого не трогаем. И потом спокойно прям в другую сторону. Какая-то у него странная очень траектория полета. А у меня... Нахуй послан. сел цепанные стамины у тебя можно нормальную стамину прокачать мать линг хаус я знаю что living the house просто вот я удивляюсь насколько надо да, бля, давай не, не надо так Сейчас он пусть еберется в другую сторону. Пидор. Просто пидор. Не дает мне спокойно пройти, видишь, в чем прикол. Он, он теперь там еще будет. заныкались сидим пока до упора пока он не пройдет до да? пидор я нахожусь с диваном ты по логике не должен меня видеть ой господи Это сейчас чисто по-фану Так, тактика такая, мы уже его рассекли. Так, сейчас сидим. Сейчас это. пусть кролик пройдет в жопу. Так, да-да-да, иди спокойно. Как? Вот ты мне расскажи, как он панит контору. Он, Питер, он там просто в углу стоит сейчас и все. Ну, пидор, иди в другую сторону, пожалуйста. Успел, успел. Это самая ужасная игра, в которую я играл. Потому что, смотри, если я пойду домой, то есть я пойду туда и пойду вот просто спать, Беги, беги, беги. Тут ничего нету. Вот, если я нажимаю сюда, это будет уже конец. Руби. Короче, этот хуй ко мне прокрался, все, это конец первый. Второй конец, если. Пишев нахуй, пишев. Вот вот сейчас, что это сейчас было? Расскажи, что это сейчас было? Почему он пошел туда-обратно? Да как ты прыгаешь... Очень странно, она, конечно, бегает, ну ладно. Нихера себе. Так, Заяц, подожди, подожди. надо сейчас с тобой. Пидор. До конца дойти не можешь. Вот смотри, какая гадина. Прям гадина. Так. Нет, я его слышу, значит, он где-то неподалеку. Сейчас он еще раз вернется, я потом пойду. Можно его сразу там из автомата может выстрелить? Вот что-то сейчас опять такое происходит? Алло, дядь, давай туда иди. Вот что он делает сейчас? Вот просто вот, пидор, вот... Вот видишь, вот, вот, что, вот что мне делать, если он просто как крыса Идет в обратную сторону, и через 2 секунды опять идет в другую обратную сторону. Что мне делать? Он туда не, даже не доходит. Да, странно она, конечно, бегает. Я уебашу этого кролика, потому что он меня уже бесит просто уже. Окей, okay, он меня пропустил. Я его тоже пропустил. Так. Подожди, тут есть настройки? Подожди, мне интересно. Отсект, окей. Начнешь. это а это я нажимаю на другую кнопку а что такое поедал так, так так так Нет, не он это я знаю что дал блять окей так а теперь куда нет он сейчас опять возвращается блять эта игра невыносимо сложная блять эти тайминги конечно Тин -тин -тин -тин -тин -тин -тин. Издуйте, мать твою лесом. Теперь он там крысит. А сейчас просто боюсь, если я сейчас выйду, он побежит. Вот. Просто сидим, просто сидим и потом прям. Так все, он он ушел. А, Черт. А что за рука появился, просто? Я успел, вот это тайминг Опа, мама Господи, наконец-то я прошел эту херню Так, fine, Руби Монстр Блин, это ключ от какой комнаты? Мне кажется, это ключ от этой От э, комнаты, которая находится на э, Батином и мамкином этаже Оп. Пошел нахер зубочистка о, кухня! Может давай я холодильник открою? Может там что-то есть вкусное конечно же. Но в такой ситуации... ой это Этому где? Блять! Ебать. Тэп-рекордер. Сигнот срыц андрозами. А че там не даст? fine types. вот пидор конечно блять люди какие-то типа кассеты за сегодня 18 что такое 18 апреля окей и это у... злоемная тварь окей, блять а куда мне идти А, это перемещение из одной локации в другую Давай, давай, ехеряйте в другую сторону Да, это моя ошибка, я не успел Теперь сейчас как делаем Она сейчас выбегает отсюда и бежит наверх То есть, по логике наша траектория. Вот эти вот открытые черные точки Это перемещение По логике Так Давай еще раз протестим новую штучку. Так, ты, Пидор, сейчас там пойдешь. Ебать, конечно, как ускорился. Окей, я тебя понял, Пидор. Ладно. Он там сейчас крышит, просто сейчас. Он не ходит, он ходит только вот так. Во, во, во, во. Вот эта вот злоебная штука, блять, мне это бесит эти игрушки. Кто не собирает игрушки за детьми? Вот кто? Вот сейчас что это сейчас такое опять происходит. Короче, нам сейчас как-то пробраться в хату этого. Эээ, как это зовут? Бати, блять. Оп, соснул, соснул, пошел нахуй. Так, так. тихо, тихо, тихо. Пусть идет, он опять вправо. Нет, он сейчас там крысит. окей. Ну пройдите, пожалуйста, вправо, господи, ты что в пазл что ли? Какая крыса, я не могу, а? Фу, я успел! Я успел! Блин, а куда... где найти мне эти дурные записи это так 8 сентября Джена Руби Руби постоянно любит смотреть за ее На она очень она звонил ей короче из всего диалога мы понимаем то, что Руби это. fine tapes. А, это надо записи чем... О! Видел, что у него было? Сейчас черные глаза нафиг. Окей, так, интересно. А что у него глаза были ставили вместо обычными стали черными? Это он злобость такую накапливает. А, ха-ха! Я тебя знаю. Я тебя знаю, псина. А, давай наверх пойдем, кстати. Очень. Оп. Едит, смотри, какой быстрый. А теперь за колонной крысит. Тут должна быть по-любому запись. Чё, всё? Съел, блядь? Идиот кусок! Ебать! Это новый скримак. Ах, собака, а! Давай, ты там, иди, гуляй. Там. Иди, короче, влево. Ага, не попался ты мне. А если я вернусь в ком, там будет хоть какая-то запись? Окей. Так. Мне просто сильно интересно. Так, вторая запись 14 сентября Дженна. а что -то, что то она кого-то Дженна и я Ост... видит остановленного гейн тогда в этот день. Какой-то Эстер. Э Эшер, блять. Что-то я, короче, как-то Руби, она не хочет видеть, грубо говоря. Он ее пугает. И серия... Стоит то, что Руби. Ой, Руби, господи. Да, Руби его зовут. Очень злой. Пидор. Ну, он что не придет. Ему в падлу будет. Да, все, мы не можем прервать концовку. У нас теперь другая концовка уже пошла. А что ты сюда не бегает, мне интересно. Блять! Охуевшая падла! Ты блядь, видел? Все такой. <свист> да? Как его не было? Его не было? С Свидетели все у меня то, что его не было. чем Все? Падло. Ха-ха-ха. <свист> <свист> так, теперь эта игра просто тупо слушать надо и лови тайминги. Он все ушел. Надо, чтобы музыка прекратилась. Мне кажется, что тут ничего не будет. И я просто сейчас так сюда пришел. Ну. О! Заяц, давай не, хер, не хитрить, давай ну, по нормальному ходить. Да, кажется, я сюда просто так пришел. Тогда у меня вопросов два. Куда мы сейчас дальше идти? Потому что, смотри, все пути перекрыты. Вот несчастные родители спокойно не дают не поиграть. Так. Я пробежал. Все, давай еще раз заяц давай не будем. Я тебя знаю на сто процентов и куда ты будешь ходить это. Ах ты тут. а я там? Ха. Давай иди в ту сторону, там я тебя жду. Пидор. У меня пройти не дает. Так, теперь надо мне идти обратно, теперь. Гоу, гоу, гоу! Да, да, да, давай, давай, давай, бегай. Так, туда я пройти не могу. А вопрос, теперь куда идти? К мамке идти? Так, мне надо, чтобы он сейчас слева пошел. Потому что... Не успел, не успел. Кто-то съел. Блин, а теперь что это за записи и куда мне их девать? Мы нашли две из шести записки той записи, где написано про Руби, как он появился в семье, в той. Или про нашу он говорил, не знаю. Так, все, пошли дальше. Блин, опять сюда эти... Оп, пришел. Кстати, очень можно, можно уже быстро проходить просто. Подожди, а я нажимаю, вот, например, сейчас нажму на ноги и куда я перейду. Нет, написано рука, и что и дальше с этой рукой делать? Он влево или справа находится, не могу понять. Так. Еще одна запись. Так, это про 15 число. Эшер в госпитале, то есть в больнице. Ее дядя позвонил в полицию. Потому что Потому что она какая-то Она кричала, эта девушка. Она была. Це дней руби Короче, уже какой-то челик попал уже в больницу. А теперь куда идти? Я нашел все записки. И что дальше? О, он уже... У него глаза уже потекли даже. Он за колонной стоит, я не хочу. Оп. Побежал. Побежал. Миленький мой. Так, теперь просто сейчас, просто кооперативно ждем, пока эта тварь пройдет. Окей. Файнзэйпс, окей. Так, он сейчас опять обратно пойдет влево. Угу, угу, угу, угу, все, прошел. Да я нажал, ну да что ж такое, я нажал же на кнопку «ы». Теперь странно, как-то он уже стал палить, просто очень странно. Так, теперь подозрение, либо он находится, сейчас перв... а, четвертая запись находится либо на чердаке, либо она находится в батиной комнате, что... Оп. присели, присели, теперь он сейчас будет ахеровать. Ага, вот, вот ты хитрый засранец, я бы сейчас стал, кстати. Оп. Ха, ха лох Поймать даже не можешь Хотя раньше меня лучше ловил Так И где наш записон? Здесь нету Что то Твой вопрос, куда дальше идти? Запись, потому что мы здесь нашли одну. Да, ты меня здесь нашел. Сейчас я отриспаунись, в каком месте? В этом. Окей. Дальше, мне. Я даже не подошел туда. Так, может, пойдем опять в подвал? А, вот запись, окей, четвертая запись. Ой, я не успел прочитать там про Руби и про госпиталь. Да. Здесь не четвертая осталось две записи, но вопрос. Как Заяц попал сюда? Потому что, мы помните, мы увидели то, что Заяц здесь был. Окей. 18-й, окей. Пать! Ты кто такой? Давай до свидания. О, он уже даже рот уже открыл. Блин, теперь он тут моя честь просто. Он не дает мне сейчас выйти. Так, он ушел, я его увидел. Тихо, сейчас сидим и просто не, ничего не делаем. Сейчас очень опасный момент. Руби Ruby? это Марк. из этаж, в пед Его, как я понимаю, убили. Этого. То есть Руби это я! А как кролика зовут? Его, кажется, тоже Руби зовут. Непонятно пока. Ну ладно. А разберемся по пути. Кролик, давай уже уходи, господи, ужимаете, что тут уже пятую минуту. Так, поднимаемся наверх и.. Запись тут нету, то есть по логике запись должна находиться э -э, на этом. Она может на таких, кстати, находиться, потому что, блядь, мы больше не знаем других безопасных сейв-зон. Так, он прошел. теперь... Окей, okay, пока... Сейчас давай, уходи быстренько вправо, и я так. Э... Нет, у меня сейчас там будет краудить. Вот ненасытный, мужик, а. Это куда? Но ну его не было, ну что это за бред? Опять же а -а -а. Ладно, давайте сегодня здесь закончим, потому что меня тут уже кролик бесит, уже баралин бесит. Ладно, сегодня был с вами игрушка Мистер Хаус Руби. Всем, кто смотрел, ставьте лайк вверх. Подписывайтесь на канал, если что не подписался. И нажимай на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.